Всем привет! Сегодня у нас кейс, но он немного нестандартный. Подписчик мне скинул бота в телеге с кейсами. Такого я еще не видел и сразу скажу, мне кажется, это скам. Ну, мы закинем 500 рублей, посмотрим, как это все работает. Я чуть-чуть здесь потыкался, даже сделал ссылку. В общем, посмотрим, как работает. Если вам зайдет видос, можете поддержать лайком его. Ну, и больше будем делать подобных проверок. В общем, шот тут есть. Можно, кстати, забрать какой-то бонус. В скором времени будет розыгрыш скинов. Понятно, инвентарь у меня там ничего нету, кейсы все различные кейсом сейчас покажу, это их сборки плюсом фарм-кейсы, плюсом стандартные кейсы, почему-то они не загружаются, окей, загрузилась, и коллекция. Ну, то есть в принципе дефолт, но как минимум это интересно, потому что я такого не видел, даже если скам, но необычный скам на самом-то деле. Есть ревка, повторюсь, я уже сделал, кстати, бонус для пользователя 5 рублей, в общем, если придете, получите халяву. Давай сделаем так, если эта тема выведет и меня купит я ссылку оставлю 5 рублей получите. но плюс ревка тут, кстати, реально неплохая, то есть было написано, сколько процентов я буду получать. И все это можно выводить на карту киви баланс бота. Удобно. Короче, если эта тема не скам, выводит все хорошо, оставлю ссылочку. 5 рублей можете получить, прикрепи будет. Но опять же, я очень сильно в этом сомневаюсь, что вообще это какая-то рабочая история. Ну, окей, пополнить баланс. Много пополнять не буду, потому что, ну, я сомневаюсь, что она мне выведет в любом случае. Сумма пополнения 500 рублей интер. Она у нас создает платеж. Перейти к оплате. Я все это вам покажу, а то еще будете ныть, что реклама. Так, перешли к оплате, выберите способ оплаты. Ну, я думаю, мы это сделаем через визу. Оплатить. Слушай, какая-то интересная платежка, но вроде бы все норм. Потому что я очень очкую по незнакомым мне платежкам оплачивать что-либо. Но будем пробовать. Во всяком случае, это на самом деле интересно. Номер карты для проверки возможности платежа. Но ну, я такое вообще в первый раз в жизни вижу. А ну смотри, оно у нас принесло, все нормально. Было бы, знаешь, очень смешно, если бы заскамили на карту. А на карте лежат деньги, и это было бы, конечно, очень весело. Но ну, окей. Так ну, перевести. С комиссией, блин, комиссия большая. Комиссия большая. Это, конечно, не особо приятно. Ну, во всяком случае, будем тестить, я очень хочу это, по крайней мере, проверить, потому что такого я еще не видел. Опять же, если даже скамейка, то очень крутая скамейка, потому что, ну, что-то новенькое. Я думаю, подписчик нашел в... Очень популярно это пиарить, знаешь, в Инстаграме, в Таргете. Успех, круто, перейти в бота. И ВК в Таргете, также очень популярно это все пиарить. Ну, будем пробовать открыть приложение. Так, приложение открылось, все. баланс 500 рублей. Открыть кейсы. Ну, фарм кейсы, давай немного фарм кейс попробуем. Опять же, проверить бы вывод. Слушай... Кстати, смотри, если получаете 5 рублей Халяву за переход, можно фарм открыть Кейс, и я не знаю, без депа, с депом Тут вывод, вообще работает ли он, сейчас мы все Это узнаем, так, текущий баланс Мы 2 рубля получили, ну, окей Давай мы, знаешь, проверим вообще, выводит ли оно В инвентарь, например, открыть еще раз В инвентарь. так, а как нам вывести Ну, я так понимаю, на скин нажать Вывести скин, то у меня нет Трецилки, как он сейчас, окей, будет реагировать Будет реагировать, это уже хорошо Трецилку можно получить здесь, открыть Но я вот сейчас очень удивлюсь, если если оно все-таки выведет. Это реально будет удивление, потому что я не привык, что телеграм-баты именно такого характера, это знаешь, своеобразный купить киви кошелек и так далее. Они выводят, и они, в принципе, не скамные. Ну, окей. Так, хорошо. Ссылка сохранена. Нажимаем инвентарь. Вода. Вывести скин. Так, ждем. Ждем. Так, скин куплен, ожидаем продавца, ну это круто, придет ли оно? Если оно придет, но ну, это будет вообще неожиданно, потому что я сомневался, что эта тема выводит. Но телеграм баты, как вспомнить, с Киви Кошельком, просмотры набирают, поэтому, блин, Но ну, будем надеяться, что этот ролик зайдет и все-таки вам понравится в дальнейшем. Можно даже будет открыть, опять же, если все будет нормально функционировать, но мне пока еще ничего не пришло, давай обмены сейчас проверим. Один обмен, ну это не тот. А, смотри, пришло, это, это очень интересно Так, он отправляет скины, но это дешевый скин У нас пятихат, попробуем что-то вывести Но ну, мы уже, в принципе, вывели грунтовую воду за каленку Ну, хорошо, будем пробовать, это хорошее начало Так, меня не заскамили на 500 рублей Но могли заскамить на карту, потому что я не знаю, что это за платежка Но ну, во всяком случае, сайт выводит Так, наши сборки, что тут есть? Армейская, дигл, а, глок Давай глок откроем за 82, так, тут список Блин, ну вот, конечно, вообще непривычно, потому что обычно все-таки ты видишь картинки. Но это, это прикольно. Мобильный опенкейс. Так, 30 рублей. Давай откроем. А, список кейсов нажал. Хорошо. Смотри, вывод предмета показывает. Да ладно, это не скам. Да ну нафиг. Интересно, интересно. Но ну мы по дорогим кейсам пошли. Как говорится, че? Че дробить? И залетаем на 97 рублей. Еще раз. Пробуем. Открываем кейс. А, это я еще раз нажал. Блин. А чего по балансу? Подожди, я нажал несколько раз. Еще раз так. У меня 189 рублей. Открыть кейсы. Наши сборки. Давай гиглки откроем. Не прокрутки, ничего нет, то есть но ну, в принципе своеобразные фаст открытия. А, он же баланс показывает. 20 рублей баланс, 20 рублей стоимость. Но вот пока что оно по-моему нас не окупило. Давай пробуем армейку, например. Потому что пока что окупов нет. Да, все работает, да, это прикольно, да, это необычно, но окупов пока особых нету. Так, а как это все в инвентаре отображается? Ага, есть продать все скины. А если я нажму продать все скины, тут есть типа... Нет, блин, тут нет подтвердить, но написано, насколько мы продали и наш баланс. Но пока что мы в минусе. Ну, ну то есть надо как-то окупаться, надо как-то эту историю поднимать Так, окей, наши сборки а, АВП кейс дорогой, USPS кейс Попробуем, 82 рубля, открываем кейс 86, ну смотри, один кейсик окупился Ладно, оставим, вдруг его мы все-таки выведем Давай еще раз попробуем USPS кейс открыть Блин, ну 11 рублей. Давай еще раз. Так, это хорошо. Это 388. Кейс, в принципе, окупили. Так, а мы тогда оставляем что? Что? Это у нас... А, тут даже написано, что мы продали. Блин, классно В принципе, история инвентаря своеобразная есть Это очень прикольно И я так понимаю, скины, которые активны, Они, типа, вот так отображаются А Ну, извилины мы выведем 300 рублей Хочется посмотреть э, вывод Ну, именно вывод, типа, знаешь, более-менее Дорогих скинов Но относительно баланса сегодня это дорогие скины а, Хорошо, извилины, USP, неисправность Но я так понимаю, что он 80 рублей Да, продать за 86 Открыть кейсы Ну, на фарм кейсы я не иду Потому что это просто скам, что ли Ну, типа, не скам Ну, блин, это одман Я не верю в фарм -кейсы кейса, выпадают, ну, типа, знаешь, там надо открывать по 100 штук, как я делал на форсе, на изике, ну, и на изике опять же, подкрутка стыда, да не факт, что на форсе тоже честные шансы, но, тем не менее, тут возможность открытия только одного кейса реализована, и фарм кейсы по одному открывать я не хочу, фальшон кейс, 67 рублей, так, дроп написан, ножей нет, ножей в кейсе нету, он стоит 67 рублей, ножей в кейсе нет, 20 рублей, ясно, понял, 88, а какие тут еще есть возможности? Возможности больше нет, но открыть кейсы, хорошо, у нас 88 рублей. На самом деле, ничего в этом хорошего особо нету. Самый дорогой, кстати, живой ее за... А, нет, подожди, да, все правильно, живой кейс. Бля, хотелось бы все-таки живой открыть. Но наберем просмотр и откроем. Здесь вообще без проблем, лишь бы зашел ролик. Так, дигл кейс. 327! Так, мы окупили деп. Это меня радует. У нас 14 рублей. Давай посмотрим возможность вывода дорогих скинов и возможность вывода сразу нескольких скинов. Первое вывести. Второе, допустим, я хочу извилины вывести. Так, именно в боте, в телеграмовском Реализована возможность вывода Нескольких скинов, но Придут ли мне они? Я еще знаю, что хочу Проверить, типа, если нажму продать как, Что будет, баланс забагается Наши сборки, окей, давай пробуем Фарм кейсы, фарм авп за 5 рублей Открыть, а так, в бах, понятно, что мне ничего не выпадет Ну, хочется проверить Я перехожу в инвентарь Дальше, наемник. Дальше мы это делаем. У нас не грузится, ничего. Сломалось. Так, вывести. И если мы нажмем сейчас продать. Баланс пополнится или нет? А, не удалось продать скин, но тут такие все реализовано. То есть в этом плане забагать систему не получится. Что у нас по балансу? 9 рублей, блин. Ну, давай будем пробовать. Наши сборки самый дешевый в наших сборках армейская. То есть, ну, вообще не вариант. А, перчатки за 12 тысяч, самый дорогой, не видел. По коллекциям, что-то самое дешевое. 74. но коллекции все дорогие, нет, дешевых коллекций. Стандартный кейс, я так понимаю, это тоже все дорогие. Фигеть, Браво 299 стоит. да да. Так, мне нужны фарм кейсы, подожди. Фарм кейсы. Давай фарм дигл какой-нибудь. Да, фарм дигл за 5 рублей. Фарм перчатки есть. Но я понимаю, что с фарма, ну, ничего не выпадет. Здесь, я не знаю, буря на закате, типа, ну, она не дропнется. Продать за 2 рубля. Так, и открыть еще раз давай. Открыть еще раз. Ну, рубль. Давай выведем. Почему нет? Почему нет? Выведем ширпотреб. Я люблю это в принципе делать, вывести скин. Смотри, кстати, что заметил? Вернуться в инвентарь. Короче, прикол в том, ой, да ну заговор пришел. Сейчас посмотрим. Короче, когда предмет выведен, типа почтовый ящик, когда продано мешок с деньгами, когда непонятен статус, галочка, когда, а когда получен, здесь типа ну письмо выпадает. Реализовано, интересно. Мы сейчас посмотрим, как мне пришли два скина. Фактически, деп я окупил. Но это прикольно. Ссылочку оставлю. 5 рублей можете фармкейс долбануть. издолбануть. Почему нет? Продать. А я хотел вывести, я продал случайно. Ладно, бывает. Давай посмотрим вывод. Так. 5, обновляем страницу. Смотри, юсп пришел, H2 обмен от юспа. Ну, скорее всего, дигл уже принят, потому что у меня с ТМ э, а принимается все автоматом. Если он принят... Да, скины отправляются с ТМ, дигл а, принят. По цене он дешевле, чем на сайте. Это дороже, чем на сайте. Чем, блин, в, в, в боте привык-то говорить. Так, вывод, вывод. Прикольно. Прикольно все вывелось, и мы в плюсе. В плюсе мы на 600... Ну по факту на сколько, на 10, не, не на 10, на 80, так, стой, 71 плюс 9, 80, 90 рублей мы в плюсе, но тем не менее, в общем, вывод, бот рабочий, э, блин, хотелось бы, конечно, открыть дорогие кейсы, если ролик зайдет, реально берет просмотры, лайки, окей, откроем, вообще без проблем, мне, в принципе, тема понравилась, это необычно, как минимум, в общем, ссылочка будет, 5 рублей халявных фарм можете открыть, пополнение я вам показал, поэтому то, что это ролик рекламный, я думаю, вообще вопросов не возникнет, что здесь все все честно. Но идея прикольная, по факту они сделали мобильные OpenCase. Ну вот, честно, я думал все-таки, что это скам. Реально. Бот работает, интересно, как минимум что-то новенькое. В общем, ссылочка в прикрепе будет. Пишите свое мнение по этому поводу в комменты. Понравится? Будем открывать. Не понравится? Нахуй. Не будем. Тут все логично. Всем спасибо, это был человек. 500 рублей потратили, наверное, самый дешевый опенкейс за последние несколько лет. Всем пока.